Всем привет, ребят Сегодня настраиваем копейку На дросселях Здесь стоят Левины, а у тебя левины какие стоят? Блэк Да, блэки стоят Валы нуждены 10.5 Типа с фазой там, Вот так вот 308. Валы по факту, типа не едут, не да. едут валы, да. по факту, нуждены то, что вот там написано 308, У -у -у. это можно приблизительно, наверное, фаза 260 не больше, блин, там, ну, близко к стоку, только это как бы типа а стоковые, да, стоковые валы, только с каким-то чуть-чуть большим подъемом, не более того. Потому что 308 с фазой там вообще даже близко не пахнет. Я народу всегда говорил, что не надо ставить нуждинские вообще валы как таковые. Они не, не то что не едут, они да. вообще никакие. По факту 308 это холостой ход, должен быть злой просто, рваный. И при этом рваная работа его, а здесь как, как на стоке. Чуть-чуть там, при том, что 10, у тебя же как, какие подъемы там? ты Не, 10, 10 не, не 10.05, да. сюда. Перекрытия какие-то там ставил. Перекрытие 2,2-2,2, по-моему. Ну, 2,2, 2, 2 на 2,2 это сейчас стоит. И у нас мотор вообще не едет никак, ни в какую сторону. Потому что с такими же приблизительно характеристиками я наставил Лехи по в Сочи. У нас получилось массовый расход где-то порядка 640 килограмм. Это на ресивере А здесь стоят расселя, И здесь у нас, ну 415 вот такие вот расходы воздуха То есть это Говорит о том, что фаза вообще не соответствует Действительности головка попилена Чего говоришь? Все головка попилена Ну, головка, да, еще попилена И фаза, соответственно, не, ну, то есть не соответствует действительности Как таковые Потому что, как там читаешь вот этот Пацанчики на форумах Фиськами меряются, грубо говоря, как таковыми валами Вот у меня там, блин, чуть ли не там 12 с фазами 320 Но если взять нуждинские валы, то там так и будет приблизительно 320 фазы, это вообще нереальная фаза как таковая А у него там с 320 прямо вообще Машина чуть ли не на холостом работает на 1000 оборотах Ну не на 1000, может чуть побольше Все ровненько и прямо и гладко Но это чушь полная Сейчас мы остановились, чтобы покрутить валы опять, же потому что, ну, она не едет. В принципе, мы сейчас будем крутить. Я думаю, как она не ехала, так и не будет ехать, потому что я это уже проходил не раз, именно на всех вот этих нуждинских валах. И что что перекрыть Чуть-чуть получше не ехала. Да, перекрытие получается делаешь как угодно. Но оно становится хуже. То есть ни низы не прибавляется, ни верха. Какой-то, ну, дичь там полная. Да, кстати, копейка это 82 года. Э -э, в отличном вообще состоянии, можно сказать. До наших времен добралась. Все цивильно, прям вообще нормально. Вот такая вот она. Ну, сейчас покрутим валики. Я уже поснимаю тогда салона, что и как там едет и все остальное ну и покажу там новую матрицу да, она на январе на пятом на новой матрице настраиваю которая, которая сделана с работой на, ну, совместно с Матлавом там по крайней мере визуализация теперь есть и все видно, где какая режимная точка бегает, сколько здесь сдвигается и все остальное так что поснимаю уже смотри, с машины. Смотри. Вот, ребят, мы уже покатались довольно-таки много. Валы крутили туда-сюда, там разницы, в принципе, никакой нету. Оно как да. не ехало, так и не едет вообще. Блин. То есть, ну, не знаю, кто покупает эти валы. Я всегда говорил, что не надо покупать эти валы, потому что это просто пустая трата денег и времени. Потому что они, ну, в принципе, Ехали бы ровно ну, так же. То же самое. А то может быть и лучше, да. Вот. Может быть, снизу было бы и лучше, да. Да, ну, чуть -чуть под... век, но. Чуть-чуть дольше вверх, но. Ну, опять же, снизу эти валы почему плохие? Потому что у них фаза заявлена, типа 308. Это в кавычках вот так вот. А фактически, я думаю, там 260, наверное, где-то вот так. Но при такой фазе и таком подъеме у нас скорость потока на низах просто вообще никакая становится. Соответственно, низ пропадает. А э, подъем нужен на большой фазе, блин. Э, но фаза у нас узкая, блин. То есть верхи тоже у нас нету ни, ни того, ни того. И хоть укрутить, ну, мы перекрытие меняли. Да, причем да, плюс-минус да, очень до да вообще, вообще ничего. Вот Ползуно вовнутрь крутили. Ну, по ползуба мет... имеется по ГРМ, это да, да, 6 2. градусов по колено. По меткам поставили, как по микрометру, по индикатору я выставлял 2.2 И шире сейчас поставили тоже где-то на ползуба, тоже на 6 градусов. Одной тоже вообще. Ну, в принципе, ничего не меняется. И показания цифры у нас, соответственно, при настройке. Я никакого, никаких изменений не вижу. Мы упираемся в эти четыреста пятнадцать килограмм и все прям, то есть это как стандартный ресиверный мотор, может чуть получше, ну хотя нет, наверное такой же, да. потому что мы крутим выше обороты. Да. Вот. И наполнение... Там, мне кажется поровнее едет, просто ну сама полка как оно стандартный мотор на ресивере, но, ты не забывай, а что это у тебя наверху уже он все равно скисать будет, а это полеменее Потому да. Что, да, что у тебя нет резонансных частот всего. Наполнение, конечно, получше, чем на Ресаке, но Потому что ну должен быть приход прям нормальный Ну и откатываем Соответственно, как я и говорил На новой версии матрицы Уже с матлабом У меня, соответственно, включена э, Визуализация режимных точек э, ну, поправки скалового дополнения Вот в матлабе она отображается В реальном времени То есть вот здесь точка ходит, настраивается и двигается В зависимости от нагрузки И оборотов в принципе, все это можно крутить, вертеть, смотреть. Можно вот так двумерный вид привести. Ой. Вот так вот. Просто следить за режимной точкой, где она гуляет. Можно ну, 3D там раз, раскинуть как угодно, повернуть как угодно. И сразу видно, где точка ходит и э, насколько сдвиг идет по поправке. Потом там же еще есть фильтрация такая... Матлабу э, с нейронными сетями, но она не активна, э, нужно покупать лицензии, я максимум написал, не знаю, вот так пока не ответил, э, но надо тоже заиметь эту тему, потому что очень сильно облегчает настройку, используя нейронные сети, она сама оптимизирует э, графики, э, поправки циклового наполнен всего, в общем-то, может оптимизировать, потому что это более правильно, не просто фильтрация тупая, а именно будет происходить нормальное заполнение точек, даже тех точек, куда они попадали. Ну, так визуализатор, конечно, работает хорошо, мне нравится, потому что облегчает очень жизнь. Видим, где чего, как меняется, и тут же можно принять решение и поправить, где нам надо, руками или еще где. Ну, или еще что-то там сейчас мы прокатимся забраемся на бензоколонке я думаю поедем обратно снимать датчик потому что ну толку здесь никакого здесь нужны другие валы ну и я не знаю весной наверно уже другие купишь да поставим поставим да, да. да и будем уже на нормальных валах откатывать потому что это Настя не будет, но, что надо ну, на покатаешься да но опять же никому не рекомендую ставить нуждены потому что сколько Сестра, нормальные валы не менять потом на другие. Почему народ покупает их? Потому что они дешевые. Заявлено одно, по факту другое. А деньги потрачены просто впустую. То есть ты купил, грубо говоря, поставил, настроил, потратил на это кучу денег, а потом оказывается, что оно не едет. Опять кому-то продал и купил уже после этого нормальные валы. И опять надо настраивать, Платит дважды. Ладно, мы поедем сейчас тогда обратно. И ну, будем откручивать. Соответственно, зальем. Ну, я там финалочку сниму тогда. Ну, ребята, мы закончились. Приехали в сервис. Открутили датчик кислорода. Я уже в ящик закипихал. Единственное, сейчас стартер назад ставит владелец. На видео я не говорил. У нас в один момент... Развалился стартер, точнее тяговое реле, оно просто от своего же фланца отскочило, то есть там сварка такая. И вот сейчас пришлось снимать э, стартер целиком, и ребята его здесь вот в сервисе, при, автосервис приморский обварили все. Ну сейчас поставят владелец назад, посмотрим, что будет запускаться, не будет. Ну, потому что мы запарились толкача его, с да, раскатывать, мы устали. Спасибо, блин. Так что вот, но ну, все, в принципе, как я и говорил до этого, машина как не ехала, так и не едет, ну, едет, в общем, как-то, но ожидание должно, ну, на зиму пойдет на да. зиму пойдет, но владелец ожидал одного, по факту другое, ну, и что я и говорил про нуждинские валы, лучше не используйте их, ставьте что это нормально, оно дороже, но, по крайней мере, оно будет ехать, а не... Не просто что-то мычать и все, как у нас это происходит. Мычать от в общем, не забываем ходить под видео, там ссылочки, драйв, контакт. Подписываемся, жмем колокольчики, ну и смотрим другие видосики. В общем, всем пока и до новых встреч.